Ой, на земле чужой, здесь странник я. Так не чужда радость мира. Без мира небо скустно. Без Иисуса все вокруг печально. Пишу в небесные края. Боже мой, душа моя желает Подойти к источнику воды. Жажду утолить, снять утром речь. Нечудный дар святой любви. Отче мой, как сердце, ждет Иисуса, Крепит нам волнение душа. Заль великий славного отца, он идет как будто солнце сходит, оживляя всех своих луча, Ликоданье торжество приносит благодеи Душа. Припаду к груди Иисуса нежно, Ноги обниму с слезой, И без многих слов поймет меня, он, И найду душе покой. Им скажет сын мой, иди с мира. Я с тобой не бойся, будь смелей. Укрепляйся, Я Скажет дочь моя родная Я с тобой не бойся Будь смелей Укрепляйся при Скажет друг мой, иди с мира. Я с тобой не бойся, будь смелей. Укрепляйся, принимая силу, Что дана тебе в крови моей.